Реакция неоднозначная. Я могу сказать, что как бы словесно мы ни похвалы, ни укора какого-то не слышали. Скорее, это ну, такой неловкость, наверное, больше у людей, потому что ну, за всеми же водятся такие грешки. Кто-то когда-то что-то не донес до мусорки. тонем сорняки. и как бы, вот наша инициатива она направлена именно на то чтобы привлечь внимание к этой проблеме пробудить в людях более ответственные более бережные отношения к своему дому потому что да в пределах квартиры мы все хозяева в пределах частного дома но мы и хозяева в городе в целом, в общем, что вот малыми усилиями, но с расширением, скажем так, масштабов, мы попробуем сделать наш город лучше, город чище, город красивее на пути к его тысячелетию.